Коллеги, всем добрый день. Давайте начнем наш вебинар. Если со звуком и с видео все в порядке, поставьте, пожалуйста, плюс в чат. Мы сразу с вами приступим, ждать никого не будем, поэтому начнем. Тема сегодняшнего вебинара посвящена проведению неконкурентных закупок по 223 закону. Вебинаров уже достаточно много прочитал на площадке OTC, поэтому кому интересно, конкурентные закупки, заходите на мой YouTube-канал или на YouTube-канал UTC Tender, там это все есть. Для тех, кто первый раз меня видит, представлюсь. Меня зовут Байрашев Виталий Радикович, занимаюсь закупками с 2013 года, в основном на стороне заказчика. Недавно выпустил свою книгу по 223-му закону, являюсь тоже сотрудником заказчика по 223 ФЗ, в общем-то являюсь коллегой большинства из вас. По профессии. Итак, значит, поскольку мы говорим с вами сегодня о неконкурентных закупках, то, конечно же, важно обратиться к самому понятию неконкурентной закупки. В действительности оно не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Закон подразделяет закупки на конкурентные и неконкурентные, при этом для того, чтобы закупка была признана конкурентной, она должна соответствовать Критериям конкурентной закупки это размещение информации в YIS или направление приглашений по совместной закупке, обеспечение конкуренции между участниками закупки и описание предмета закупки в соответствии с ограничениями 223 закона. Если закупка не соответствует всем этим условиям, не соответствует хотя бы одному условию, двум условиям, трем условиям, какому, общем-то, хотя бы одному условию, если не соответствует, то закупка признается неконкурентной. При этом в отношении регулирования неконкурентных закупок законодатель достаточно минимально отрегулировал этот вопрос, то есть он не стал сильно вмешиваться в неконкурентные закупки. И написал лишь, что способы неконкурентной закупки, закупки у единственного поставщика должны устанавливаться положением о закупке. Также законодатель добавил, что в отношении закупок у единственного поставщика порядок подготовки этих закупок, очmented закупок, исчерпывающий перечень закупок у единственного поставщика определяется положением о закупке. То есть только в отношении единственного поставщика законодатель сказал, что вот должны быть какие-то минимальные требования к этой закупке. Заказчик должен определить перечень оснований таких закупок. Закупки у единственного поставщика осуществляются в тех случаях, которые предусмотрены положением о закупке. Конечно, они не ограничены. Вот, но если в положении о закупке что-то не предусмотрено, соответственно, заказчик не вправе проводить закупку. У единственного поставщика. Разумеется, многие заказчики включили в свои положения закупки большое количество оснований, и, в принципе, почти любую закупку имеют возможность провести у единственного поставщика, поскольку сам подход к формулированию этих оснований у многих заказчиков по-прежнему никак не ограничен. Если мы не говорим про типовые положения закупки, если мы не говорим про положение закупки, к которым заказчики присоединяются которые входят, как правило, в контур каких-то крупных корпораций и работают по положению закупки своей корпорации. Да? Но там учитывается тоже э, своя отраслевая специфика. Значит, э, чаще всего э, в числе оснований закупки единственного поставщика бывают случаи, когда конкуренции либо нет совсем, либо она минимальная. То есть это могут быть услуги монополистов, это могут быть э, ситуации, когда нет конкуренции на рынке, в принципе. Но зачем вам проводить закупку, если вы знаете, что на рынке присутствует всего одна компания. То есть сама закупка лишается, лишается какого-то ни было смысла. Есть основания, связанные со срочностью. Бывают основания, связанные с закупками малых объемов. То есть, например, в положении закупки сказано, что закупки до 100 тысяч рублей заказчик вправе проводить у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя. Могут быть какие-то дополнительные работы, например, проводится стройка, выявились какие-то скрытые работы, их нужно закупить. Вот для этого тоже могут использоваться закупки у единственного поставщика. Ну, вот. ну, фантазия здесь может быть безгранична, да, тем более, что почти все заказчики крупные, да, если мы берем корпорации, например, у них есть какие-то свои собственные специфические основания закупки у единственного поставщика, в том числе на конкурентных рынках. Смогут быть свои соображения о том, почему те или иные виды закупок необходимо проводить у единственного поставщика. Федеральная антимонопольная служба в своей практике периодически выдает заказчикам предписания какие-то о внесении изменений в положение закупки, закупке. Ну, сейчас, может быть, не так активно. Раньше я это регулярно отмечал такую практику, что федеральная антимонопольная служба выдает предписания о внесении изменений в положение закупки в части исключения каких-то оснований закупок у единственного поставщика. В судах это чаще всего заказчики отменяли успешно, потому что законодательного запрета на регулирование закупок у единственного поставщика нет. То есть позиция Федеральной антимонопольной службы с этой точки зрения она недостаточно мотивирована. Вот. Но не нужно забывать опять же о том, что если в положении о закупке включены какие-то основания, то в принципе заказчик не обязан их использовать. То есть заказчик может включить в положение закупки свое Например, 50 оснований закупки единственного поставщика. В рамках закона о контрактной системе их, если память не изменяет, более 50. Соответственно, заказчик может включить в положение закупки 100 оснований закупки единственного поставщика. Но сам факт того, что они туда включены, еще не означает, что заказчик будет этими основаниями пользоваться. То есть многие ведь основания закупки единственного поставщика включены на всякий случай. То есть есть такая вот штука, есть возможность провести закупку у единственного поставщика, но я так предполагаю, что некоторыми основаниями, которые есть в положении закупки у заказчика, заказчик может никогда и не воспользоваться. Может быть, воспользуется один раз в пять лет. И объективно те основания закупки у единственного поставщика, которые включены в положение закупки, они дают лишь возможность проведения такой закупки, но они не обязывают заказчика непосредственно проводить закупку у единственного поставщика. Положение закупки в 99, наверное, процентов случаев предполагает именно право, но не обязанность проведения закупки единственного поставщика. Значит, а если мы с вами посмотрим на то, как контролирующие органы относятся к неконкурентным закупкам, то наверняка многие из вас помнят, что многие-многие годы, уж как минимум точно до внесения изменений в 223-й закон, который случилось 31 декабря 2017 года, Федеральная этимонопольная служба, ее представители говорили о том, что все э, неторговые способы закупки, все, все способы закупки, которые отличаются от конкурса или аукциона, да, вот от торгов, это являются закупками у единственного поставщика. Коллеги, как вы считаете, вот неконкурентные закупки, это всегда ли закупки у единственного поставщика или нет? Вот все то, что не соответствует критериям конкурентности, будут ли это закупками у единственного поставщика во всех случаях? Чуть-чуть поярче. Ну, вы совершенно правильно говорите, что нет, да, потому что регулирование закупок оно более сложно. Поэтому, конечно же, я с вами здесь полностью согласен, если мы говорим с вами про неконкурентные способы закупки, то закупка у единственного поставщика – это всего лишь один из возможных видов такой закупки. Хотя, справедливости ради, конечно, соглашусь с тем, что встречается он чаще всего. Закупка у единственного поставщика – это как минимум обязательный способ закупки, в отличие, например, от всех остальных, которые на этом слайде представлены. Но это не единственный возможный вариант проведения организации закупки. Как, в принципе, эти варианты можно разработать, Тут ничего сложного нет. Я просто взял три критерия конкурентности закупки, публикации документации, обеспечение конкуренции, описания предмета закупки и прикинул, в принципе, какие могут быть варианты, для того, чтобы проводить эту закупку. У нас может быть ситуация, что конкуренция обеспечивается, описание предмета закупки обеспечивается, но заказчик по каким-то причинам не хочет публиковать информацию о закупке в полном объеме. То есть он не хочет публиковать документацию о закупке. Соответственно, здесь может идти речь тоже о каком-то ином неконкурентном способе закупки. У заказчика может быть другая ситуация. Публикация происходит, описание предмета закупки происходит, но вот конкуренция в полном смысле этого слова не обеспечивается. Есть, закупка проводится среди, может быть, заранее определенного круга участников. То есть, тоже вариант а, иного неконкурентного способа закупки. Хотя здесь все очень дискуссионно, да, Я всего лишь говорю о каких-то возможностях и моделях. А, третий вариант. А, публикация есть, конкуренция есть, но заказчик, например, описание предмета закупки составил так, что оно не соответствует требованиям части 6.1 статьи 3.2.2.3 ФЗ. Тоже, пожалуйста, иной неконкурентный способ закупки. Закупки малого объема, то есть они могут проводиться, например, там на каких-то тоже специальных ресурсах, но там не будет публикации, там не будет описания предмета закупки, а может быть и будет, кстати, да, это зависит от подхода заказчика к регулированию, но... Тем не менее, это тоже закупка будет на конкурентной основе. То есть там можно проводить даже какие-то мини-аукционы или похожие процедуры с целью выбора оптимального ценового предложения. Ну Давайте чуть-чуть поподробнее на эту историю посмотрим. Значит, вот эти закупки с коммерческой тайной, которые не предполагают размещение информации в в полном объеме и э, предполагают все-таки конкуренцию. Здесь может быть очень простой подход. Например, размещение информации о какой-то закупке является коммерческой тайной, поэтому заказчик, например, не хочет этого делать, соответственно. И заказчик принимает решение, ну, поскольку он хочет все-таки провести конкурентную закупку, разместить в ЕИС, например, какое-то короткое извещение с кратким описанием потребностей и дальше говорит, что я предоставлю документацию о закупке только тем участникам, которые подпишут со мной соглашение о неразглашении информации. Дальше уже заказчик, если вдруг информация эта утечет, он будет знать круг субъектов, которые к этому, возможно, были причастны. То есть, например, если мы говорим про обеспечение системы безопасности заказчика. То заказчик хочет, например, создать свою систему безопасности новую или там, расширить существующую систему безопасности и понимает, что для того, чтобы участники могли нормально подготовить заявки, им нужна какая-то информация о существующей системе безопасности заказчика. Ну, представьте, какой-нибудь банк возьмет и разместит в единой информационной системе информацию о своей вот защищенности. То есть как вам, какая система защиты существует в банке? Ну, это будет просто подарок, наверное, для грабителя. Или просто какие-то закупки, которые заказчик ну, не хочет раскрывать информацию определенную по ним То есть не хочет он раскрывать информацию о своей потребности например опасаясь что конкуренты что-то узнают лишние дополнительное, которые например не являются субъектами 223фз но они же могут помониторить мониторить единую информационную систему и найти что-то очень интересное поэтому вот здесь как раз таки решение предполагает такой достаточно компромиссный вариант обеспечивающий с одной стороны некоторую публичность с другой стороны, коммерческие интересы заказчика, который в некоторых случаях все-таки считает невозможным размещение информации о закупке в единой информационной системе в полном объеме. Но закупка, тем не менее, конкурентная. Пожалуйста, приходите, подписывайте со мной это NDA, я вам дам эту документацию о закупке. Если захотите участвовать, готовьте заявку, но вы при этом будете нести ответственность за сохранение вот этой конфиденциальности. Следующий, следующий пример это закупка с закрытым ПКО. Здесь тоже может быть довольно все просто. Со звуком все в порядке. Коллеги, напишите, пожалуйста, поставьте плюс, если все в порядке. Если не в порядке, обновите презентацию. Спасибо. Со звуком все окей. Значит, здесь ситуация может быть следующая. Вот, ну представьте, заказчик проводит какие-то типовые закупки. Заказчик проводит серию типовых закупок. Что он делает? У него просто может не быть времени, например, для того, чтобы, для того, чтобы проводить полноценную процедуру закупки, он хочет отбирать подрядчиков быстро. Но ему подрядчики нужны, например, квалифицированные. То есть он хочет проверить заранее их квалификацию, что у них есть необходимые, например, производственные мощности, качество, соответственно, продукции на определенном уровне. И дальше что делает? Заказчик. Дальше заказчик хочет среди вот этих компаний, например, выбирать предложение по наименьшей цене. То есть заказчик, соответственно, берет и вот этим компаниям, которые отвечают его квалификационным требованиям, будет рассылать, будет рассылать информацию о своих потребностях, они в течение какого-то короткого времени будут предоставлять соответственно, ему ценовые предложения. То есть на проведение полноценных закупок длительных у заказчика просто нет времени ну и возможности, да, то есть каждый раз проводить, например, вот эту сложную процедуру э, квалификации поставщиков, проверки, аттестации и так далее. Вот, тоже возможен такой вариант. Здесь, конечно, могут со мной коллеги поспорить, сказать, что это конкурентная закупка, если у нас есть конкуренция между несколькими участниками закупки. Но ну, вот в полном понимании 2.2.3 ФЗ здесь закупку следует, наверное, отнести все-таки к неконкурентным. Почему? Потому что э, все участники закупки, желающие, вот просто, допустим, которые не участвовали в процедуре первоначального отбора, принять, закуп, принять участие в этой процедуре уже не смогут. Есть, если мы говорим про ситуацию с закрытым ПКО, например, вы провели это ПКО, отобрали себе 10 компаний, и 11 уже не может к вам прийти до проведения следующего ПКО, например, э, то вот это как раз-таки тот случай. То есть, можно... Создать такой способ закупки, он будет, хотя и конкурентный, но с ограниченным, с ограниченным кругом участников, заранее определенно. Дальше. Закупка конкретного товара. Ну, здесь, думаю, все понятно. Если непонятно, посмотрите мой вебинар по теме «Техническое задание» в 2.2.3 ФЗ. Я там очень много об этом рассказывал. Здесь очень кратко, просто в качестве такого экскурса, в подходах к проведению неконкурентных закупок. Вот у вас ситуация. Например, вы являетесь не знаю, аптечную сетью какой-то, вам нужно поддерживать большой ассортимент лекарственных препаратов. То есть по закону о закупках, в соответствии с законодательством 2.2.3 ФЗ, просто так необоснованно, немотивированно писать в документации о закупке необходимость поставки товарного, товара конкретного товарного знака нельзя. Ну или какая-то может быть другая ситуация, например, с аптеками не связанная, но вы, тем не менее, хотите купить конкретный товар, вот просто хотите, он вам нравится, да, нравится больше устраивает так сказать, ваших внутренних, внутренних заказчиков, но нормально мотивировать свою потребность для проверяющих органов вы не можете. Да? В этой ситуации вполне может помочь, например, использование иных неконкурентных способов закупки, которые будут вам позволять, в том числе, например, закупать товар конкретного товарного знака. То есть у вас процедура будет публиковаться в полном объеме, по этой процедуре у вас открытая конкуренция, пожалуйста, приходите все те, кто готов поставить данную продукцию, ограничений никаких нет, производители, дилеры, поставщики какие-то. Вот. Но описание предмета закупки не будет соответствовать всем требованиям, которые указаны в 2.2.3 к конкурентным закупкам. Описание предмета закупки будет не соответствовать. Поэтому вот здесь может кто то говорит, что у нас ограниченные возможности закупки товаров конкретных товарных знаков. Но если подобный способ закупки есть в вашем положении, то вы можете всегда развести руками и сказать, что я имею право купить товар конкретного товарного знака в соответствии со своим положением о закупке. Возможно, это упущение, возможно, оставили специально, но, тем не менее, такая возможность существует. Закупки малого объема тоже... Упоминал уже сегодня, да, и в предыдущем вебинаре, посвященном обзоре положения закупки, мы этот вопрос затрагивали. Кратко просто напомню, что закупки малого объема могут не являться закупками у единственного поставщика. Например, если вы в своем положении закупки этот вопрос отдельно урегулируете. То есть вы можете сделать отдельный способ закупки назвать его «закупки малого объема». И, например, так, как это делает РЖД, проводить эти закупки с помощью электронного магазина. то есть Либо размещать информацию о своей потребности в этом электронном магазине и ждать, когда поставщики, например, по упрощенной форме вам представят коммерческие предложения. Есть, вот, этот подход, он призван, в принципе, сэкономить деньги на закупках малого объема, ну, чтобы у вас все-таки все цены, по которым вы заключаете договоры, оставались конкурентными, то есть такие закупки не имеют какой-то огромной стоимости для заказчика, но их может быть достаточно много. Вот. С другой стороны, вы себе ищете дополнительных каких-то новых поставщиков, которых потом уже целенаправленно можете после объявления закупки, например, рассылать им приглашение с целью участия. И плюс вы дополнительно мониторите рынок, смотрите вообще, что предлагается, по каким ценам предлагается, достаточно хорошая штука. Вот. Либо может быть другая история, что поставщики сами... Выкладывают какие-то оферты на этом портале, в этом электронном магазине. Дальше вы, соответственно, как заказчик туда просто заходите, вбиваете туда интересующую вас товарную позицию, ну и смотрите, у кого это дешевле, и покупаете. То есть, тоже достаточно простой механизм закупок, но может несколько повысить их, их, их эффективность. Вот, поэтому тоже способ закупки, который не является конкурентным, но не является при этом закупка у единственного поставщика. Думаю, вы совершенно прекрасно здесь понимаете, здесь существует конкуренция между участниками закупки. Вот. Ну и в конце концов, возвращаясь тоже к теме отчетности, что можно сказать? Что вот эти иные неконкурентные способы закупки фактически могут вам улучшить отчетность в том плане, что они уменьшают количество закупок у единственного поставщика. Может быть какой подход? Может быть подход, что в положении есть только конкурентные закупки и закупку единственного поставщика, значит у вас по второму отчету количество заключенных договоров с единственным поставщиком, у вас будет большое количество таких договоров. Если вы, например, активно проводите закупки малого объема, активно используете иные неконкурентные способы закупки, то количество договоров по единственному поставщику у вас будет меньше. То есть, ну, это понятно, некоторые манипуляции с отчетностью, вот, но, может быть, кому-то это интересно, соответственно, тоже обратите внимание, что таким образом с помощью иных неконкурентных закупок можно уменьшить долю закупок у единственного поставщика. Да? Может быть, для вас это имеет какое-то значение или для вашего руководства. А, на что еще важно обратить внимание, это на корректность выбора способа закупки. Выходили решения центрального аппарата ФАС России и некоторых территориальных управлений касательно выбора способа закупки. Значит, ФАС Россия обращала внимание на следующий момент. Если заказчик проводит закупку, которая соответствует всем признакам конкурентности, то есть закупка соответствует всем признакам конкурентной закупки, то есть обеспечивается конкуренция между участниками, описание предмета закупки соответствует части 6.1 статьи 3, и плюс есть публикация информации в ЕИС, то этот, эта закупка является конкурентной, и в этом случае заказчик не имеет права выбирать неконкурентный способ закупки. То тоже такой интересный момент, но с точки зрения вот общей логики 2.2.3 ФЗ с этим сложно не согласиться. Потому что если ваша закупка отвечает всем признакам конкурентности, как это заведено в 2-2-3 фазы, значит закупку у вас конкурентная. Поэтому способ закупки тоже должен быть конкурент. Просто обратите на это внимание. Какая минимальная цена закупки у единственного поставщика до 100 тысяч или до 500 тысяч рублей? Значит, минимальная цена закупки у единственного поставщика на законом не определена. Вот. Но то, что вы указали... До 100 тысяч рублей и до 500 тысяч рублей – это пороги, которые дают возможность вам не размещать информацию о закупке в единой информационной системе. То есть все заказчики могут до 100 тысяч рублей не размещать информацию о закупках в ЕИС, Заказчики крупные с выручкой от 5 миллиардов рублей могут не размещать информацию о закупках до 500 тысяч рублей. При этом, если в вашем положении закупки нет возможности проводить такие закупки у единственного поставщика или каким-то иным неконкурентным способом, это означает, что вы обязаны закупкой до 500 тысяч рублей проводить конкурентным способом. То есть если в вашем положении нет основания закупки у единственного поставщика вот таких вот например, до 100 тысяч рублей, значит всю мелочь вы должны закупать конкурентным способом. А Где написано, что закупки у ЕП до 100 тысяч рублей? Вот в том-то и дело, что нигде не написано. То есть в вашем положении о закупке может быть это определено. То есть в вашем положении закупки мы еще просто сегодня до этого чуть позже дойдем, может быть указано, что закупки у единственного поставщика могут быть, например, до 5 миллионов рублей. В том числе, да, это возможно. То есть просто по практике да, многие, многие заказчики указывают то, что есть в основаниях на неразмещение информации до 100-500 тысяч рублей. Но достаточно много примеров, что, как вы правильно говорите, и до 5 миллионов есть, есть и гораздо больше. Мы с вами сегодня посмотрим, поэтому действительно здесь нужно смотреть с точки зрения вашей потребности, с точки зрения э, объемов закупок, наверное. Да? Если у вас закупки суммарно, например, по совокупной стоимости не превышают, может быть, 50 миллионов рублей в год, то писать в положении 5 миллионов рублей, конечно, можно. Но я бы сильно подумал, не будет ли это как-то ограничивать очень сильно конкуренцию. Вот, потому что, конечно, вопросы к закупке у единственного поставщика, они у проверяющих органов возникают в большом количестве. То есть написать можно вопрос, нужно ли пользоваться. Если ФАС выдает предписание об исправлении положения в части от поставщика, сопровождается ли такое предписание штрафом? Я не видел, чтобы такое предписание сопровождалось штрафом, потому что закон-то вы никак не нарушаете. То, что вы написали в положении закупки, еще не означает, что вы, во-первых, это будете применять, и, во-вторых, ну, 135-й 135 федеральный закон, ну а что там, что там заказчик нарушает? Необоснованных ограничений конкуренции ну, – это очень, это, это, очень это, это очень спорное заявление, как минимум. Здесь нужно смотреть по конкретным обстоятельствам. За конкретную закупку единственного поставщика ну, спросить, конечно, могут. Вот, субсидию, так, дальше, не буду сейчас очень ударяться в вопросы, чтобы не утекать от темы, потому что коллеги просят коротко и структурированно, обычно рассказывать. Значит, дальше, давайте смотреть дальше. Заказчик вправе проводить неконкурентные закупки, в том числе закупки у единственного поставщика среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Тоже один интересный пример, уже пару раз он фигурировал в моих презентациях, но обратите внимание, что... Судебная практика существует в части проведения конкурентных и неконкурентных закупок у субъектов МСП. Вот заказчик проводил закупку неконкурентным способом в форме маркетинговых исследований. Соответственно, были претензии к заказчику, что он не учитывал требования статьи 3.4 закона о закупках, на что в суд и заказчик справедливо заметили, что. Действия заказчика в полной мере соответствуют 2.2.3 ФЗ, поскольку статья 3.4 распространяется исключительно на конкурентные закупки, поэтому возможности закупки иные, не конкурентные у субъектов малого и среднего предпринимательства, они никак законом не урегулированы. И Минфин России в своем письме 2018 года сказал, что закупки у единственного поставщика и закупки неконкурентные могут проводиться с участием только субъектов МСП. Поэтому если вы не хотите мучиться со статьей 3.4, и у вас, например, есть большое количество закупок иных неконкурентных, то вполне вы можете проводить их у единственного поставщика, у субъектов малого и среднего предпринимательства. Закупки у единственного поставщика тоже могут являться закупками только у субъектов МСП. Конечно, при условии, что вы соблюдаете ограничение 13.52, что вы, соответственно, размещаете перечень, что вы выбираете коды соответствующие и, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это а, тоже следует иметь в виду. Дальше. А почему еще? А почему еще иные неконкурентные способы закупки являются ну, определенным благом? с точки зрения вот тех практик, которые существуют. Дело все в том, что Верховный суд в своем обзоре практики 2018 года обратил внимание на то, что закупку единственного поставщика вообще должна носить ограниченный характер, и по мнению Верховного суда нельзя во всех возможных случаях давать возможность проводить закупку у единственного поставщика, поскольку это ограничивает конкуренцию. Вот. И целесообразно, по мнению Верховного суда, проводить закупки у единственного поставщика в случае отсутствия конкуренции или низко низкоконкурентных рынков в случаях каких-то чрезвычайных, когда просто нет физической возможности проводить конкурентную закупку. Поэтому еще раз говорю, иные неконкурентные способы закупки – это, в общем-то, не так-то и плохо. То есть, если вы хотите сделать что-то, например, быстрее, что-то эффективнее, но у вас встает выбор между тем, провести закупку у единственного поставщика или провести какой-то иной неконкурентный способ закупки, наверное, иной неконкурентный способ закупки будет лучше во всех отношениях. То есть если вы даже не разместили документацию о закупке в полном объеме, но у вас приняло участие несколько компаний, которые подписали с вами соглашение о неразглашении, или вы проводили закупку конкретного товарного знака с участием, опять же, поставщиков, дилеров, может быть, даже производитель сам к вам заявился на эту закупку. То есть это будет с точки зрения рисков контроля, безусловно, более желательно. Поскольку закупку единственного поставщика, она изначально исключает какую бы то ни было возможность конкуренции. То есть она не публична, в общем-то и в целом, то есть вы размещаете только в плане закупки в реестре договоров, там никто искать не будет за редким исключением эту информацию. Значит, в закупке нет заявок, в закупке зачастую нет проверки цены рынком, но в то же время могу сказать, что закупку единственного поставщика – это тоже неплохо, то есть это нормальный способ закупки, здесь единственное, нужно быть только более осторожным, более внимательным к обоснованию цены, более внимательным к обоснованию вот этой самой потребности закупки единственного поставщика. То есть, почему вы не провели конкурентную закупку, почему вы провели закупку единственного поставщика, то здесь самое главное иметь более четкие какие-то обоснования проведения такой закупки и обоснования цены такой закупки. Потому что контролирующие органы обратят внимание, если будут проводить у вас проверку, на закупке единственного поставщика ну, совершенно точно. Для них это вот прям как красный маячок на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Если заказчик особенно проводит закупки у единственного поставщика в большом объеме, на большие суммы, например, положение закупки включил 5 миллионов и активно начинает этим пользоваться, то есть не проводит конкурентные закупки, например, когда мог бы это делать и без проблем бы проводил такие закупки, то здесь нужно быть внимательным и осторожным. А дальше. Дробление закупок. Освещал уже эту тему, поэтому много на ней останавливаться не буду, но ну, просто они ней стоит сказать, как минимум, потому что она касается вопросов неконкурентных закупок, вот. но неконкурентные закупки это... Фактически здесь мы, мы говорим с вами о том, что много закупок у единственного поставщика, и плюс здесь есть дополнительные риски, связанные вот с как раз-таки законом о защите конкуренции, который сегодня озвучили. Итак, что же такое дробление? Да? понятие дробления как такового в законе нет, но обычно все-таки проверяющие органы под дроблением понимают ситуацию, когда заказчик, зная заранее о своей потребности, вместо проведения одной конкурентной закупки дробить вот эту потребность, например, 1 миллион рублей поделил на 10 договоров и заключил 10 договоров с ценой 100 тысяч рублей. Вместо того, чтобы провести конкурентную закупку и заключить договор сразу с выбранным поставщиком на всю потребность. То есть дробление может быть по периодам, что вы знаете, что вам нужно, нужны какие-то услуги или товары в течение года, и вы каждый месяц закупаете их, в качестве закупки до 100 тысяч рублей, например, закупки у единственного поставщика. Либо вы что делаете? Либо у вас просто сразу известны эти потребности, вы делите, например, вот даже иногда доходит ну, практически до смешного, там, дорожные работы несколько миллионов рублей берут и делят на закупки до 100 тысяч рублей, То есть, что, там, дорогу по одному метру покупают. Ну вот, в практике контроля таких случаев очень-очень много. Вот. Соответственно, в положении закупки заказчик тоже может определить понятие дробления закупки. То есть в, круп... в положениях о закупке многих крупных заказчиков есть понятие дробления закупки. Например, положение закупки, единое положение о закупке Ростеха, оно тоже, например, предусматривает возможность невозможность, оно предусматривает определение дробления закупки. То есть оно запрещает дробление закупок и говорит, что такое вообще дробление закупок. Ситуация, когда заказчик, например, по квартально делит, или по объему делит, или под дроблением закупки также понимается ситуация, когда, например, заказчик вместо одного, одного способа закупки проводит другой способ закупки. Достаточно тоже интересный подход, но в практике один или два примера встречалось, что контролирующие органы под дроблением понимают, не только уход от конкурентных закупок в пользу закупок у единственного поставщика, но и также, например, уход от конкурса аукционов в пользу запроса котировок, запроса предложений. Мы с вами сегодня это тоже посмотрим. Но, опять же говорю, если в ваших силах, наверное, вы, может быть, являетесь не очень большим заказчиком регулировать свое собственное положение закупки, наверное, я бы себе все-таки не запрещал напрямую в положении закупки дробить, дробить закупки. Почему? Все очень просто. Все дело в том, что если вы написали в своем положении закупки запрет на дробление, в какой-то момент он произошел, по каким-то причинам, произошло дробление закупок, да, это означает, что вы нарушили свое положение закупки, и, соответственно, ваши действия тоже могут быть обжалованы в антимонопольную условия. Если об этом станет известно. В целом, конечно же, наши регуляторы и контролер, Основной федеральной антимонопольной службы, они в своих письмах касательно закона о контрактной системе, ну потому что там этот вопрос более урегулирован, то есть там есть закупки у единственного поставщика с четкими основаниями, то есть именно ФИН и ФАС России сказали, что в принципе ситуация, когда заказчик заключает три договора, например, до 100 тысяч рублей вместо проведения одной закупки, они не, не являются нарушением закона о контрактной системе вот, сами по себе по большому счету, они не видят проблемы в том, чтобы, например, по 44-му закону в рамках тех ограничений, которые закон устанавливает, заключать, проводить закупки единственного поставщика. Федеральная антимонопольная служба чуть более осторожно сказала, что такие действия не должны являться результатом антиконкурентного соглашения. Но в целом они не видят проблемы, например, в том, чтобы вместо проведения одной закупки большой заключить три договора с единственным поставщиком, с учетом тех ограничений, которые есть в 44-м законе. Даже в 223 ФЗ в 2 -2 ФЗ положение о закупке, положение о закупке заказчиков может что-то подобное предусматривать. То есть заказчик может сказать, что я вправе например, проводить закупки у единственного поставщика на сумму до 100 тысяч рублей, но суммарно таких закупок должно быть не более чем 5% от общего объема моих закупок. Заказчик может, например, такое ограничение поставить. Или заказчик может сказать, что я вправе проводить закупки единственного поставщика, но объем таких закупок должен быть в год не более 20 миллионов рублей. Что-то похожее, что есть, например, в 44 м законе. Регулирование может быть разное, я здесь не хочу никому ничего навязывать, но вот позиция регуляторов такова. Однако, если мы обратимся с вами к контрольной практике, то увидим принципиально иное. Мы увидим с вами принципиальные нормы, давайте посмотрим несколько примеров, как это может выглядеть и как это толкуется контролирующими органами. Вот, пожалуйста, заказчик проводил закупки, выполнение работ по разработке рабочей документации заключил с компанией. Заключил большое количество договоров, до 100 тысяч рублей. Контролирующий орган антимонопольной службы Красноярского УФА здесь увидела дробление закупок, то есть они прямо так и написали в своем решении, сказали, что это дробление закупок, признали заказчика этого муниципально унитарное предприятие и поставщика, нарушившими 11-ю статью закона о защите конкуренции в части заключения антиконкурентного соглашения. То есть, тоже такой получается интересный момент. Как, как квалифицируется дробление закупок? Другой вариант квалификации ограбления закупок это нарушение части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции. У заказчиков положение закупки была возможность провести закупки у единственного поставщика, ну или там, закупку малого объема, здесь так, так написано в самом решении Пермского УФАС, до 350 тысяч рублей. При этом заказчик заключил по, соответственно, тоже ремонтным, в данном случае реставрационным работам. Несколько договоров на сумму до 350 тысяч рублей. Здесь увидел антимонопольный орган дробления закупок. Соответственно, поскольку потребность у заказчика единая, то, по мнению антимонопольного органа, была у заказчика возможность провести конкурентную закупку. Вот такой получается подход. То есть они смотрят в первую очередь на единую потребность. То есть если потребность единая была у заказчика, если цена договоров, в общем-то, близко к этой верхней границе, вот. и, соответственно, если заказчик имел возможности для проведения конкурентных закупок. И тоже инициаторам закупки, которые, например, инициируют проведение процедуры закупки, гораздо проще заниматься дроблением, чем организовывать, готовить, полноценно проводить конкурентные способы закупки, да, ваша задача как специалистов по закупке все-таки направлять их действия в сторону проведения конкурентных закупок, если, если есть соответственно, такая возможность, время. Да, если закупка не носит какой-то чрезвычайный срочный характер, и в некоторых случаях, сами понимаете, бывает, что потребность нужно удовлетворить еще вчера, конкурентная закупка по времени ну, в среднем, наверное, около месяца занимает у заказчиков чуть больше, чуть меньше, в зависимости от структуры, организации, положения закупки. Вот, это с учетом заключения договора, естественно, и с учетом сроков публикации. Дальше. Вот тот самый пример, который, в общем-то, подхватили многие лекторы, все активно на него ссылаются, связаны с понятием дробления закупок, это... Решение 13-го арбитражного апелляционного суда, значит, это северо-западный округ, получается, здесь ситуация была следующая. Заказчик вместо проведения аукциона одного провел несколько запросов котировок. То есть, казалось бы, интересы конкуренции здесь никак не страдают, закупка конкурентная, то есть принимал бы участие поставщик в, одной, в одном аукционе, принимал бы он участие в нескольких запросах котировок, все равно, все равно у него есть возможность подать заявку и принять участие в закупке на конкурентной арсенции. Ну вот. Тем не менее, 13-й арбитражный апелляционный суд посчитал этот подход не совсем корректным и признал в действиях заказчика дробление закупок, поскольку была у него единая потребность, сказал, что вот нецелесообразно в данном случае было делить закупку на несколько, замена исполнителей, она несет какие-то риски качества, то есть если у вас постоянно меняются исполнители по договору, вот, и посчитал, что действия заказчика все-таки не соответствуют принципам 223-го закона. Там эта история развивалась дальше, я сильно, честно, за ней не следил, там появилось решение кассационной инстанции, где отменили, где отменили соответствующее решение, которое приведено на слайде. Потом первая инстанция рассматривала. Просто посмотрите, чем это дело закончилось. Да, оно было достаточно долгим, но вот в качестве такой иллюстрации понимания дробления закупок, она этот пример весьма и весьма показатель. Есть, по сути, Суды и контролирующие органы под дроблением закупки могут понимать не только уход от конкурентных способов закупки в сторону закупки у единственного поставщика. Есть, если вы вместо аукциона проводите несколько запросов в котировок, вместо конкурса несколько запросов в предложения, ну, вот если у вас, например, в положении есть какая-то градация, что свыше такой-то суммы проводится конкурс, свыше такой-то суммы проводится аукцион, а вы взяли и разделили эту потребность на несколько договоров и провели несколько закупок. Есть, такие действия тоже могут стать... Объектом контроля. Дальше. Прокуратура. Прокуратура вообще это тот, наверное, орган контролирующий, который одним из первых начал заниматься дроблением. И если мы говорим с вами про дробление, какая существует ответственность? Ответственность может быть, например, по части 1 статьи 7.32.3. Это, например, не проведение закупки в электронной форме. То есть Они достаточно интересно это квалифицируют. То есть пытаются иногда в некоторых случаях за неразмещение информации штрафовать. Понимая, что у заказчика это единая потребность, заказчик, как правило, дробит на сумму закупок до 100 тысяч рублей, чтобы в том числе и не размещать эту информацию. Поэтому штрафы могут налагаться именно по данным направлениям. Штрафы за неразмещение информации, либо штрафы, например, за непроведение закупки в электронной форме. Пример здесь был достаточно простой, всем понятный. Заключили несколько договоров с одинаковым предметом, с одинаковым назначением и ну, просто формально разделили договор на несколько, на 8 договоров, не провели закупку, как это было предусмотрено положением и закупки. За это вот оштрафовали должностное лицо на 10 тысяч рублей. Вот. Но еще один пример, который в на закупке Portal был размещен. Первое уголовное дело за дробление закупок, ну, других, к счастью, не встречал. Вот. Но здесь, на самом деле, конечно же, основанием для возбуждения уголовного дела было не сколько само дробление закупок, то есть, что заказчик заключил большое количество договоров с единственным поставщиком, то есть он ушел от конкурентных закупок. Здесь вопрос в первую очередь был к цене. То, есть, то о чем я говорил, что если вы проводите закупку единственного поставщика, нужно понимать, что это неплохо, хорошо, это один из способов выбора поставщика, который, кстати, может быть и более эффективным, чем конкурентные закупки. То есть я не разделяю подход такой, что конкурентные и только конкурентные закупки, они всегда эффективнее, вовсе нет, ситуации могут быть разные, но рисков для заказчика, в том числе рисков контроля, при проведении закупки единственного поставщика их значительно больше. Вот в этой ситуации заказчик заключил 7 договоров на 42 миллиона рублей, вот, с единственным поставщиком, кстати, да, то есть это может быть даже и не дробление закупок, но это не конкурентная, это в первую очередь не конкурентная закупка, с этой точки зрения были претензии. А вот, соответственно, провел несколько закупок у единственного поставщика, но была проведена экспертиза стоимости услуг, вот, и по результатам этой экспертизы было сделано заключение, что стоимость оказалась завышена на 32 миллиона рублей, то есть посчитал посчитал суд, что был нанесен определенный ущерб заказчику, и дело закончилось вот судимостью да, за по 285-й статье Уголовного кодекса превышение должностных полномочий, да, поскольку здесь имело место именно вот дробление закупок, заключение договоров с единственным поставщиком, хотя тоже нужно понимать, что результаты экспертизы это тоже... По сути, всего лишь мнение одного человека. То есть точно так же, как мы с вами говорим про образовательные услуги. Кто-то образовательные услуги, например, повышение квалификации, вам за 1000 рублей сделает дистанционный курс. Кто-то сделает вам за 20 тысяч рублей. Просто, просто это будет другой формат оказания услуг. Очный курс, может быть, другой преподавательский состав, потому что надо понимать, что у каждого поставщика, во-первых, свои издержки, вот, свое понимание прибыли соответственно, свои разные квалификации могут быть, поэтому цена на идентичные услуги в действительности тоже может отличаться, и именно с этой точки зрения да, нужно понимать, как обосновать закупку единственного поставщика, то есть насколько обоснована или не обоснована будет цена закупки. Другой пример подроблению, показывал его тоже в прошлом году, но он достаточно интересный с точки зрения того, как заказчик обосновал отсутствие дробления. То есть заказчик заключил, по мнению антимонопольного органа, несколько договоров на идентичный предмет. Предметом, одного, предметом договора было выполнение инструментального контроля атмосферного воздуха, другой предмет был контроль инструментальной промышленных выбросов. То есть заказчик показал, что на самом деле, хотя вот звучат эти предметы договоров очень похожи, и там, вот если так не вдаваться в детали, очень похоже все-таки было надробление, то есть было два договора, 4 договора на сумму до 500 тысяч рублей, предмет договоров достаточно близкий, но заказчик в суде пояснил, что предъявляются разные требования к корректации лаборатории, объекты исследования отличаются, законодательное регулирование отличается, Государственные органы, которые контролируют, отличаются, поэтому говорить о том, что это идентичные предметы, не представляется возможным. Ну и в конце просто заказчик показал письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора территориального управления своего по республике Татарстан, в котором, в общем-то, были сделаны выводы о том, что это все-таки разные услуги, вот, не являются они идентичными. Поэтому суд сделал вывод о том, что нет в действиях заказчика нарушения закона о защите конкуренции. Никто не заключал антиконкурентные соглашение, поскольку это все-таки разные рынки. Хороший пример, хороший пример обоснования отсутствия дробления. Почитайте, очень занимательная практика. Дальше. А еще подход, связанный с дроблением закупки, то есть если мы говорим с вами насчет... Если мы говорим с вами насчет того, что, э, как можно, в принципе, э, противодействовать практике контролирующих органов, которые признают в действиях заказчика дробление, одним из подходов может быть как раз-таки повышение планки закупок у единственного поставщика в положении закупки. Вот очень интересный пример был. Значит, Камчатской УФАС, пятый апелляционный арбитражный суд. Значит, здесь какое было дело? Заказчик заключил много договоров, соответственно, у единственного поставщика. По мнению антимонопольного органа, заказчик заключил договор на сумму 340 тысяч рублей на поставку роторного снегоочистителя, который был включен в перечень 616-го постановления. Значит, заказчик, заказчик провел такую закупку, по мнению антимонопольного органа, эта закупка должна была проведена в электронной форме, и заказчик нарушил 616-е постановление, за это его по части 1 статьи 732.3 отштрафовали на 100 тысяч рублей. Заказчик это решение обжаловал и указал, что в его положении закупки вообще-то предполагается закупки у единственного поставщика до 25 миллионов рублей. Вот вы говорили про 5 миллионов рублей, про 2 миллиона рублей. Здесь у заказчиков положений есть право проведения закупок у единственного поставщика на сумму до... 25 миллионов рублей. Конечно, я не рекомендую проводить закупки у единственного поставщика на такие большие суммы, не мотивированно, ну, то есть просто так, вот, допустим, вы написали в своем положении о закупке, что, э, что вы вправе до 25 миллионов рублей, например, проводить закупки у единственного поставщика, но как это может помочь с точки зрения дробления? Все очень просто. Ну, предположим, в вашей организации действительно есть дробление. И проверяющий орган нашел на 5 миллионов рублей дробление закупок, ну, например, на продукты питания, на поставку какой-то продукции, на оказание каких-то услуг. Вот он нашел свое дробление, говорит, все, попались вы, заказчик, теперь мы вас оштрафуем за неразмещение информации, за непроведение закупок в электронной форме, там напишет вам большое количество каких-то решений, желанием, желанием вас оштрафовать за дробление закупок. А что у вас будет один очень простой аргумент. В соответствии с моим положением закупке я вправе проводить закупки единственного поставщика до 25 миллионов рублей. Если я вправе проводить закупки единственного поставщика до 25 миллионов рублей, то даже объединив все эти договоры в один договор, например, на 5 миллионов рублей, я свое положение закупки не нарушу. Потому что у меня положение закупки позволяет это делать. Такой достаточно креативный, может быть, подход, который просто ломает вот эту общую логику проверяющих органов по вопросу дробления закупок. Вот. Ну, доступен, наверное, тем, кто может сам писать свое положение закупки. Значит, Еще можно, конечно, подумать о том, как противодействовать дроблению, потому что мы прекрасно понимаем, что есть заказчики, и таких заказчиков большое число, у которых количество договоров измеряется в год тысячами, наверное. И отследить, в какой конкретный момент выловили, отследить в конкретный момент дробления закупок может быть очень сложно. Да? Вот в этой связи со звуком все в порядке, коллеги, поставьте плюсик, пожалуйста. Спасибо. Значит, со звуком все в порядке, и как можно еще противодействовать непосредственно дроблению закупок. Соответственно, если у вас в системе внедрены какие-то системы электронного документооборота, которые позволяют отслеживать счета, которые позволяют соответственно, вам контролировать оплаты по закупкам малого объема, то имеет смысл, конечно, вложиться немножко в эти системы, чтобы они вам частично автоматически, частично вы сами могли бы контролировать дробление закупок. Например, попросите инициаторов выбирать при заведении счета коды ОКПД-2, например. Попросите их, соответственно, эту информацию заводить уже по самим кодам, как минимум, да, Вы, например, открыли закупки вашего конкретного месяца, вы сможете посмотреть, как часто пересекается товарная номенклатура. А Если у вас эта система позволяет делать выгрузку, то вы сможете просто пробежаться и посмотреть по перечню закупаемой продукции, что конкретно закупается. Если вы видите, что, допустим, у вас дублируются, дублируются какие-то договоры, то есть вы видите, что систематически кто-то из инициаторов закупки у вас заключает договоры до 100 тысяч рублей на одну и ту же продукцию, но ну, это повод уже начинать проводить какую-то разъяснительную работу, выносить этот вопрос на руководство, ну, с тем, чтобы какие-то меры принимались, и а, заказчики а, ваши внутренние а, минимизировали а, дробление закупок, потому что это может иметь а, негативные последствия. Дальше. А, какие последствия дробления закупок могут быть у участников закупки? То есть мы, конечно же, можем с вами подумать в первую очередь, что заказчик несет ответственность за дробление закупок, что заказчик может получить административный штраф за неразмещение информации в единой информационной системе. Вот. Но что здесь, что здесь важно? То есть важно здесь то, что на самом деле и участник закупки может пострадать в результате дробления. Вот одно из таких дел было рассмотрено Верховным судом в этом году. Дело достаточно интересное. Значит, Заказчик заключал договоры на оказание юридических услуг с адвокатом. Договоров он заключил достаточно много, на 308 тысяч рублей с нарушением своего положения закупки, то есть осуществил дробление закупок. Осуществил заказчик дробление закупок, соответственно, и на это обратила внимание прокуратура Московской области. Прокуратура Московской области это увидела, обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительными заключенных договоров. Суд, соответственно, с этим согласился и обязал участника закупки, адвоката, вернуть 308 миллионов рублей заказчику, который он получил в результате вот таких незаконных действий, связанных с заключением договора в обход требований положения о закупке заказчика и 223 закона. Поэтому, если вы являетесь участником закупки, заключаете с заказчиком договора на малый объем, не, не поленитесь посмотреть, вообще, насколько законно или незаконно заказчик с вами такие договоры заключает. Даже некоторые банки, если вы заключаете с ними договор в соответствии с 223 ФРЗ, как с единственным поставщиком, они просят документы, подтверждающие, например, там банк ВТБ. Банк ВТБ просят подтверждающие документы о том, что вы, например, как субъект 223, 223 закона провели необходимые процедуры закупки. Что договор заключен на соответствующих законных основаниях. Поэтому с точки зрения участника тоже имеет смысл переживать, тем более что в э, судебной практике сейчас достаточно много, когда участник закупки, ну, вот, например, поставил товар, выполнил работу, оказал услуги, э, подписал акт, но не может получить заказчика деньги, приходит в суд, а потом в суде, значит, выясняется, что э, закупка, процедура закупки не была проведена в соответствии с положением о закупке, заказчик отказывается платить. Участнику закупки могут отказать в получении денежных средств. То есть вы поработали как участник закупки за бесплатно. Заплатили, соответственно, потратили свои деньги, время, силы, да, но не заработали, не заработали себе денег. Однако эта практика, конечно, не является единственной. И в этом же 2020 году появилась другая практика, в данном случае уже более интересная – Комиссия по экономическим спорам рассматривала, коллегия по экономическим спорам, прошу прощения, рассматривала дело тоже по похожему сценарию, то есть когда заказчик заключал с участником закупки договор в нарушении 223 закона, в нарушении процедур, то есть дальше встал вопрос об оплате и суды, в общем-то, Верховный суд, коллеги Верховного суда по экономическим спорам обратила внимание, что Несмотря на то, что ранее в суды указывали, что регулирование носит похожий характер в 44-м и 223-м законе, 223-й закон отличается в плане регулирования от 44-го закона, и поэтому если кто-то из заказчиков нарушил свое положение о закупке или требования 223-го закона, то вот нарушение заказчиком его нормативных документов не является основанием для отказа в оплате за должности за выполненные работы. То есть все равно, посчитал вот в данном случае Верховный суд, хотя имело место нарушение закона, то, что заказчик нарушил закон, никак не снимает с него обязанности по оплате выполненных работ. И в этом отношении 44 закон и 223 закон не являются идентичными. Так, было пару вопросов. Поставщик не хочет фиксировать цену на год, закупка каждый месяц по 20 тысяч рублей, положению ЕП до миллиона, рекомендуете оформлять договор или можно по счетам каждый месяц? Ну, смотрите, запрета делать по счетам 20 тысяч рублей каждый месяц нет, но какой здесь есть риск? Риск есть здесь один. Может сказать кто-то из проверяющих, что вы раздробили свою закупку и не разместили информацию в ВИИС. То есть если ваша потребность 1 миллион, но вы не заключили договор, то, соответственно, вы не разместили информацию в ВИИС. То есть такой может быть риск. С договорами... Ну, если, поставщик не хочет, если поставщик не хочет фиксировать цену, ну, в крайнем случае можно, наверное, просто размещать виз как единственного поставщика. Хотя случаев, когда за это привлекали, не так много. Я вам всего лишь обозначил, что максимум вам здесь может грозить. Прошу пояснить, каким... А, уже ответили на вопрос, прекрасно. Каким образом видят дробление закупок, если они не выкладываются в езда, действительно бывают другие проверяющие органы, как правило, прокуратура приходит, которая собирает материалы и может направить в федеральную антимонопольную службу, которая дальше уже по информации прокуратуры будет проводить проверку, или внутренний контроль, или органы ведомственного контроля, например. Тоже пришел к вам ведомственный контроль. Как правило, по своим нормативным документам при выявлении подобных обстоятельств они обязаны направить материалы в ФАС России. Конечно, ФАС России не проводит в полном смысле этого слова в плановых проверках, то есть ФАС России к заказчикам не ходят с тем, чтобы посмотреть, как они проводят свои закупки. У них просто ресурсов на это недостаточно, хотя высказывают они инициативы периодически о том, чтобы ввести такую возможность в 223 закон, но нужно понимать, что физические возможности, вот в отличие, например, от органов аудита, как контрольно-счетные палаты к вам могут прийти, прокуратура может прийти, то как бы здесь а здесь может иметь это место, учитывая, что жалобу по факту писать некому, то только если проверка, да, действительно так. Но прокуратуру на самом деле пожаловаться могут, может кто-то из участников написать в прокуратуру по какому-то другому поводу, да, и к вам придет прокурор с проверкой, посмотрит ваши договоры, увидит дробление, может за это зацепиться. Вот. либо просто они проводят периодически какие-то плановые проверочные мероприятия, в том числе, например, по закупу. Поэтому попадает информация в ФАС, в основном, конечно, через какие-то другие проверяющие органы. Вот. Ну и последнее, о чем мы сегодня с вами поговорим, это картельные изговоры. В общем-то, то, как это понимается и представляется в нашей российской действительности, поговорим немножко об этом. Тоже картели это все-таки некоторые ограничения конкуренции, в первую очередь бывают со стороны участников закупки, давайте посмотрим несколько примеров, как федеральная антимонопольная служба с этим работает. Вот один из примеров Значит, рассматривалось дело, когда между двумя участниками закупки, по мнению ФАС России, имело место антиконкурентное соглашение и как они это доказывали, есть, что участники закупки двое друг с другом сговорились. Они, как правило, анализируют косвенные признаки, то есть большинство доказательств антиконкурентных соглашений основано на анализе каких-то косвенных признаков. То есть, ну, например, анализ поведения участников закупки на торгах. То есть, проанализировали несколько десятков торгов, увидели, что когда эти участники участвуют друг с другом, соревнуются, то снижение минимальное, порядка, порядка 1%. Как только приходят другие участники на торги, Соответственно, снижение составляет от 10 до 45%. То есть приходит какой-то участник, который, по мнению федеральной антимонопольной службы, не состоит, соответственно, с ними в взговор. Значит, систематически побеждает одна и та же компания. Ну, то, что систематически побеждает одна и та же компания, это, в принципе, может быть, и не такое доказательство. То есть, если на рынке ограниченная конкуренция, всего 2-3 компании, в любом случае, кто-то из них будет побеждать достаточно часто. Это понятно. А дальше они смотрят на файлы заявок. Совпадение свойств файлов заявок, то есть показалось, что одной рукой, соответственно, это все писали. Одни шрифты, свойства файлов какие-то похожие, значит, ошибки орфографические, может быть, похожие даже были в разных заявках. То есть это косвенное свидетельство тоже наличия каких-то договоренностей да, с точки зрения вот существующей нашей антимонопольной практики а совместное числение хозяйственной деятельности, то есть электронную переписку нашли между участниками закупки. Ну и здесь вот как, собственно, этот картель выявили, да, выявили его в соответствии с статьей 14.32, то есть от ответственности за картель освобождается тот, кто первый об этом заявил. Ну, поэтому интересное тоже такое дело, достаточно большое по объему, то есть антимонопольная служба здесь выявила, что сумма контрактов составила более 20 миллиардов рублей. Вот, и материалы были переданы в правоохранительные органы. Ну, не знаю, может чем-то чем негативным закончится для данных участников закупки. Значит, еще можете обратить внимание, вот именно с точки зрения вот этих косвенных признаков, на обзор практики рассмотрения жалоб ФАС России. В части применения данного законодательства, в части применения части 6 статьи 23 закона о защите конкуренции, здесь как раз-таки вот достаточно неплохо перечислены те признаки, по которым участников закупки ловят за картели. совпадение IP-адресов, схожие файлы самих заявок, как я говорил, например, использование общего штата сотрудников, то есть заключение договоров субподрядов и многие-многие-многие другие признаки, которые, в общем-то, свидетельствуют о согласованности действий участников закупки. При этом вот буквально вчера увидел достаточно интересный комментарий от одного из коллег по поводу того, как, в принципе, за рубежом выявляется антиконкурентная деятельность. Значит, обратил внимание на следующее, что... Вот европейская зарубежная практика в первую очередь при анализе антиконкурентных соглашений предполагает исследование того, а действительно ли участники закупки являются друг другу конкурентами. То есть вот эта ситуация, когда создается несколько компаний, которые друг от друга отличаются только названием, и они подают совместные заявки, каким-то образом координируют свою деятельность, не является антиконкурентным соглашением. Потому что действительно вот эти участники закупки, ну, они не являются конкурентами в, в понимании рынка. То есть это конкуренция, в общем-то, искусственная, которая ну, была, наверное, порождена в том числе и в какой-то момент требованиями закона о контрактной системе, что несостоявшиеся закупки требуют согласования. То есть в какой-то момент было требование по тем же самым торгам, что закупка не состоялась, пожалуйста, согласовывайте заключение договора с Федеральной антимонопольной службой. То есть это породило такую бурную деятельность со стороны участников закупки, с тем, чтобы закупка всегда состоялась, обязательно подается несколько заявок на участие в закупке. Но с точки зрения практики зарубежной, конечно же, под картелем в первую очередь понимают сговор реальных субъектов. Ну, представьте, например, рынок сотовой связи. Вот если большая тройка, или сейчас четверка, между собой будут согласовывать участие в торгах каких-то, здесь, конечно же, может идти речь о том, чтобы признать подобные действия антиконкурентным соглашением. МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, например, договорятся о координации своих действий при участии в каком-то аукционе, в какой-то закупке конкретного заказчика, здесь, конечно будет идти речь о том, что это действительно антиконкурентное соглашение, потому что рынок, это, во-первых, конкурентный, во-вторых, эти компании действительно являются конкурентами друг друга. То есть это самостоятельные субъекты рынка. Вот. Но у нас, как понимаете, в основном смотрят на косвенные признаки, и под объекты такого контроля обычно попадают компании сравнительно некрупные, которые как раз-таки занимаются тем, что вот, подают заявки и соревнуются сами с собой. Да? Зачем они это делают, конечно, вопрос риторический, но вот с точки зрения антимонопольной практики много именно таких компаний попадает под внимание органов контроля. Что касается судебной практики, то не так все безоблачно для, наверное, федеральной антимонопольной службы в плане доказательств антиконкурентной деятельности, потому что многие дела, которые обжалуются по вот этим антиконкурентным соглашениям, которые дошли до суда, они нередко разваливаются, потому что суды признают доказательства антиконкурентного соглашения недостаточно. То есть суда обращают внимание на комплекс обстоятельств и на те доводы, которые заказчики в том числе приводят. Вот здесь заказчик проводил закупки, серию закупок, значит, и участники закупки подавали заявки на участие в закупке. По мнению антимонопольной службы, здесь имела место какая-то согласованная стратегия, что одна компания постоянно выигрывала, другая с ней толком не соревновалась, при этом, что другая компания является производителем. Вот. Но суд посчитал, что здесь доказательств недостаточно, э, того, что вот это антиконкурентное, э, что вот эти действия каким-то образом поддерживали цены на торгах, то, что компании подавали заявки в один день, обусловлено тем, что сроки приема заявок были очень ограничены заказчиком, то, что форма заявок совпадали, виды, ну вот файлы сами были похожи, обусловлено тем, что форму заявок вообще-то определяет заказчик, то есть участник закупки скачал форму заявки, он ее заполнил, отправил. Естественно, если заявки по одной форме, они ну, друг от друга не будут сильно отличаться. Кто-то, конечно, будет делать на бланках, но кто-то просто не будет заморачиваться, возьмет, соответственно, шаблон. Пишут туда цену свои реквизиты и подаст такую заявку заказчику. Ничего здесь необычного на самом деле нет, если подаются заявки таким образом, по форме заказчика. И вот дело фактически развалилось, то есть арбитражный услуг Западносибирского округа посчитал в данном случае невозможным выявление в действиях, заказ... в действиях вот этих участников закупки антиконкурентного соглашения. Тем более, что в данном случае имела место конкуренция и производителя, и дилера. Производитель не может поставить какие-то, может быть, все виды продукции, он тоже вынужден ее у кого-то перекупать, поэтому здесь, по мнению суда, доказательств было недостаточно для привлечения продукции. Субъектов к ответственности. Ну и а, последний пример тоже судебный, достаточно интересный. А, тоже было выявлено в действиях, заказчик, а, в действиях участников закупки какие-то согласованные действия, подавали заявки с IP-адресов. А, казалось бы, тоже по всем косвенным признакам здесь имеет место какие-то антиконкурентные соглашения, то есть несколько юридических лиц. Подают заявки, там, то одна компания выиграла, то другая компания выиграла. При этом по всем э, косвенным признакам эти компании друг с другом связаны. Один и тот же штат, одни и те же IP-адреса, вот тут даже ФСБ региональная подключилась, дало информацию по, э, соответственно, информационной части. Но э, на что обратили внимание э, в суде? Обратили внимание на то, что на самом деле э, эти компании принадлежат родственникам. То есть сложно, конечно, сказать, для чего им была нужна эта деятельность по такому участию в закупке, но с точки зрения закона о защите конкуренции, с точки зрения 11 статьи закона о защите конкуренции, все-таки нельзя в данном случае говорить о том, что имело место антиконкурентное соглашение, поскольку антиконкурентное соглашение предполагает именно соглашение между конкурентами. А здесь, говорить о какой-то конкуренции, Достаточно сложно, поскольку компании принадлежат родственникам, супругам, каким-то близким родственникам. И поэтому решение антимонопольного органа в части признания в действиях участников наличия антиконкурентного соглашения было отменено. Значит, на этом вебинар мой сегодняшний окончен. Напоминаю о том, что я запустил авторский курс по 223 ФЗ. В общем-то, всех заинтересованных приглашаю. Сейчас готов ответить на... Ваши вопросы пишите в чат, какие у вас есть по конкурентным закупкам, может быть, по каким-то другим вопросам, связанным с проведением закупок. Я пока читаю ваш чат. Договор с ЕП заключен в 2008 году. В договоре предусмотрена возможность его ежегодной пролонгации. В положении включили закупку у ЕП при пролонгации ранее заключенного договора. Фас усматривает здесь нарушение части 1 статьи 5.17 дело еще рассматривается, как вы видите перспективы дела. но ну, с одной стороны, э, здесь гадать достаточно сложно. Я бы э, посмотрел, наверное, э, вот дело рассматривается, посмотрите, как судья конкретного суда рассматривает похожие, э, рассматривает похожие дела. Значит, э, с одной стороны, есть позиция Верховного суда, э, есть позиция Верховного суда о том, что недопустимо проводить закупки у единственного поставщика в случае наличия конкурентного рынка, если нет вопроса о какой-то чрезвычайной ситуации. С другой стороны, вы свое положение закупки не нарушаете, поэтому нужно биться здесь, То есть нужно обосновывать, почему нет в действиях заказчика нарушения закона о защите конкуренции. То есть многие, многие дела разваливаются, конкретно в этом случае предсказать достаточно сложно, поскольку решение ну, очень сильно зависит в том числе и от судов. То есть даже в рамках одного суда у разных судей решения диаметрально могут быть противоположны. В положение закупки можно прописать любую максимальную сумму закупки единственного поставщика. Ограничений нет. Я вам пример показал. Показал даже, как это помогло решить проблему с дроблением закупок и в привлечением заказчика к административной ответственности. Другой вопрос, что я, конечно, не рекомендую вам злоупотреблять закупками у единственного поставщика. То есть нужно понимать, что контролирующие органы к закупкам у единственного поставщика, к неконкурентным закупкам предъявляют повышенное внимание. Обязательно ли писать соглашение о расторжении выполненных обязательств? Ну, как правило, пишут, как это оформляется другой вопрос. Честно, не вижу какой-то прямой связи этого вопроса с 223 законом, Обычно пишет, ну, потому что по результатам вот, подписания соглашения расторжений правило бывает, что требуется какая-то сумма, а, требуется к оплате, да, например, частично выполнил договор, участник поставщик, подрядчик, исполнитель, нужно ему оплатить выполненные работы. Субсидии по 44 надо использовать, но ну, смотря какую субсидию, в рамках 15 статьи 44 закона написано, например, бюджетное учреждение, что вправе проводить по 2.2.3 ФСФ в соответствии с положением о закупке. Все остальное по 44-му закону. Вот. Дальше. Документацию извещения извещение о закупке можем не размещать в ЕИС? Можете не размещать в ЕИС, если положение о закупке не требует размещения такой информации в ЕИС. Конкурс совещания сбора в гостиницах победил один, а второй не отдает свою бронь. Какие действия? Кто и когда из участников может бронировать гостиницу? Вопрос интересный. А, значит, для участника закупки, который не может выполнить данный договор, по большому счету последствия какие? Последствия вы обращаетесь в суд, связанный с неисполнением обязательств участника закупки, скорее всего, первый попадет, может попасть в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение своих обязательств. Что делать дальше, зависит от вашего положения закупки. Со вторым местом договор заключать, какую-то иную процедуру проводить. Тоже могут быть разные варианты. Договоры ежегодные на жизнеобеспечении предприятий УИП. Если мы их продлеваем, нам необходимо отражать информацию о закупке. Следует отражать информацию о закупке по таким договорам, потому что ну, фактически автопролонгация договоров – это и есть заключение нового договора. При картельном сговоре поставщиков заказчику что-то грозит? Уф. Ну, заказчику наверное, вряд ли, если заказчик с ними не в сговоре состоит. То есть заказчик же не может, в конце концов, влиять на поведение участников. То есть если, например, вы объявляете торги, есть какие-то конкуренты, которые решили договориться и, соответственно, координировать свои действия. Заказчик как может на это влиять? Ответственность здесь нести будут участники закупки, которые вот допускают подобные действия, допускают согласованность при участии в торгах. Какой срок ставить на замену банковской гарантии обеспечения договора при отзывы лицензию банка? В соответствии с положением о закупке и вашими потребностями. Есть, например, можно привязаться к сроку первичного предоставления банковской гарантии. Если у вас речь идет о том, что. В течение, например, 10 дней или там, 5 дней с момента подведения итогов закупки вам участник подписывает договор и предоставляет обеспечение, ну, наверное, этого срока должно быть достаточно и на замену банковской гарантий. Еще есть вопросы, коллеги? Если есть, пишите. Если нет, будем тогда заканчивать. Так, какие договоры являются априори поставщиком Аренда помещений, купли-продажи помещения, автомобиля? Аренду, как правило, не вызывает вопроса ни у кого так же, как и купля-продажа. Хотя купля-продажа может вызывать вопросы, но э, если у заказчика есть задача купить конкретный объект, ну, конкуренция же здесь невозможна. Тоже нужно понимать, что если заказчик провел мониторинг объектов и понимает, что вот этот объект ему единственный, что подходит, например, по всем его параметрам, конкуренция же невозможна. А, так. В каких случаях по новым правилам необходимо согласовывать... При закупках уед-поставщика договора в бумажном виде? Не понял вопрос. С каких сумм необходимо согласовывать все? Не, не понимаю логику. В чем, а, в чем здесь вопрос? Может ли участник конкурса бронировать места в отеле еще до объявления победителю конкурса? Ну а как вы ему это запретите? То есть, э, участник закупки может делать все, что угодно, если он... Думаю, если он уверен в своей победе, если он готов понести какие-то затраты связанные с бронированием и хочет принять участие в закупке, ну как, как вы ему можете воспрепятствовать? То есть это его управленческое хозяйственное решение. Если приобретаем земельный участок у администрации города, но ну, хоть какие-то поставщик нужно размещать информацию, ну, посмотрите посмотрите часть 15 статьи 223 ФЗ. Значит, что там написано? Там написаны случаи, которые, которые позволяют не размещать информацию в единой информационной системе. Так, значит, что там написано? Сюда вставим цитату. Да? «Информация о закупке, связанная с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды договора доверительного управления» государственным муниципальным имуществом или иного договора, предусматривающего переход прав владения и использования в отношении недвижимого имущества. Значит, если мы с вами говорим про приобретение государственного муниципального имущества, ну, фактически, я думаю, что можно здесь об этом говорить. Почитал бы, конечно, повнимательнее и сам договор, пообщался бы еще с юристами, но вот если это сюда попадает, на первый взгляд попадает, то почему бы и нет? С другой стороны, а что вы потеряете, если вы разместите? Ну, повесите, вы, включите в план закупки, включите в реестр договоров, то есть если вы сомневаетесь с точки зрения рисков контроля, ну разместите вы эту информацию, ничего от этого не изменится. Вопросов со стороны проверяющих за неразмещение ну, не будет совершенно точно. Так, давайте еще, наверное, один вопрос, и на сегодня тогда с вами распрощаемся. В положении прописано, что в случае целевого пожертвования можно использовать запрос оферт. Если в договоре прописана целевая помощь и не пожертвование, можно приравнять какой-то непонятный вопрос, честно скажу, в сложное отношение. В случае целевого пожертвования можно использовать запрос оферт, а в договоре прописана целевая помощь а пожертвования, а, вы говорите про разные правоотношения, я бы не стал, так сказать, пытаться подтягивать одно под другое. Если в положении закупки четко прописан один вид расходов, значит, именно его и нужно учитывать, да? пытаться что-то учесть дополнительно, чего не было в положении закупки, если это с точки зрения Гражданского кодекса разные вещи, ну совершенно точно не стал бы. Возможно ли продлить годовой договор генерации доп-соглашения? Возможно, если положение о закупке вашему не противоречит. Итак, коллеги, еще раз благодарю вас за участие. Желаю успешных закупок.